Для формирования заявки на оплату физическому лицу пользователю нужно знать параметры действующего договора, такие как дату, сумму, фамилию, имя, отчество, с кем оформлен договор и номер сет. Если акта с физическим лицом нет, то необходимо перейти на этап создания и согласования акта на работу или услуги с физическим лицом. Наличие акта является обязательным условием для формирования заявки на оплату. Варианты поиска документов предлагаем изучить посмотрев отдельное видео, которое доступно по ссылке, отображаемой в верхнем правом углу этого видео.